Печальное зрелище! Посмотрите, сколько строительных материалов здесь лежит. Лежит бесхозно. О чем мы вообще говорим? А? А здесь мы можем наблюдать брошенный фемент. до сих пор вот сложен, как изначально. Его, видимо, сюда привезли для строительства. Сложили. И вот тут до сих пор лежит уже много много лет он уже окаменелый и уже конечно же не пригоден для использования а сколько можно было сделать да он окаменелый просто его даже уже не поднимешь можно максимум вот этот кусочек взять вот он цемент Да, повсюду разбросаны строительные материалы Прям какая-то приметь. В этом огромном пандхаусе даже задумывалось Помещение для подземных коммуникаций здесь Огромная территория Сейчас она, конечно, залита водой Здесь, видимо, тоже какое-то жилищное помещение подразумевалось внизу. Не влезай, убьет! Ты решил отремонтировать это? Да будет свет, сказал монтер. Но, к сожалению, этого не случилось здесь. Вы не поверите, друзья, но вот та застройка, кто входит в эту территорию, она тоже заброшена, ее не достроили. В некоторых зданиях, вы, вы, вы, вы, вы, вы даже видеть, входные двери уже поставлены были. как, ну, кислородные баллоны лежат. Тяжелые, ой да, целые парни. Обалдеть. Ой, Даже вентиляция стоит. Красивый был болит. Вот, к сожалению, был бы. Здесь как раз мы можем наблюдать, как прошлая инфраструктура, современной тесно взаимодействует. Всем привет любителям металла КОПА. Вот такую мы огромную штуку из металла смогли найти. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Древность и Старина. Сейчас мы находимся на исторической части бывшей деревни. Почему бывшей? Потому что она частично уже уничтожена. И здесь, кстати, слову сказать, даже был приусадебный дом. с половиной гектар территории было отведено под строительство. Вы можете себе представить? Мы сейчас прогуляемся по центральной дороге, где стояла деревня С правой стороны стояли дома, вы сейчас это можете увидеть Вот они, оставшиеся сейчас домов, потому что все дома остальные уже, к сожалению, уничтожены И с левой стороны как раз-таки усадебного комплекса Который существовал, кстати, в царское время Давайте прогуляемся по этому месту посмотрим, что здесь осталось когда-то здесь был на этом месте святой источник в более позднее время уже здесь сделали колодец и все люди с округи ходили именно в этот колодец а сейчас здесь конечно печальное весьма зрелище Ходя немного от колодца, мы видим каскад красивой рощи. Здесь располагалось место для отдыха господ и дам в этом прекрасном месте. очень интересное здание. Оно уже вот показалось и предстоит перед вами. Это что, колокольня? Да, это была как раньше колокольня. Здесь мы можем видеть поклонный крест и часовню во имя иконы Богородицы Казанской. Часовник, кстати, построен на месте бывшей часовни, стоящей на месте явления чудотворной иконы Богородицы. или влево. Там собаки. Выглядит ухоженно. Внимание, уходя, гасите свет. Отключайте электрообогреватель. Включайте сигнализацию. Мы же здесь шурудили. Здесь даже змея. Сдохла. Да. <сех> Смотри, аккуратней Ну-ка Резы здесь много. Наш брат Камрад, наверное, шурфил, да, откладывал. Гараж классный. Лада, спорт. 89-й год. У кого-то телочки венся на гаражах. А здесь явно жил почитатель мужской красоты. А может, атлет? Да. Спортсмен? Спортсмен. В таких местах особенная какая-то атмосфера. Когда сюда заходишь, прям начинаешь проникаться в эти. Как природу завоевывать, да? Быстро. План строительства, кстати, предусматривал, что э, танкаусы должны были располагаться подземный парк. Но по факту мы видим, что его нет Даже проводка проведена Дома действительно готовили к сдаче Но в определенный момент что-то, видимо, пошло не так В все положено Все сделано красиво Дорогу богато Везде-везде оконные рамы теплопластика. Все еще пока целая. Какое остекление, какие панорамные окна стоят. Везде, на всей территории, где построены дома, сделаны, спроектированы подземные коммуникации для водоотведения. Здесь вообще какая-то труба получается высокого давления. Смотри. Ты представляешь, да, вот какое количество вот этих домов Просто невообразим. Это же нужно было все спроектировать, да, реализовать огромные дома, сколько жил площадей. Люди сейчас э, ютятся в каких-то комнатушках, в коммуналках, да. Сколько здесь можно было поселить людей. Кстати, наша бабушка с удовольствием могла бы разместиться в одном из этих домов. Ну зачем, казалось бы? когда можно просто взять, собрать деньги с людей, которые вложили в это строительство, ну и нагло просто присвоить их себе. А вот и старинные яблони высажены. Все, что осталось от старых домов, от старинной деревни. На этом все, друзья. Об увиденном судить только вам. Оставляйте свои комментарии, мы обязательно на них ответим. Всем спасибо за внимание, ребят. Вот такая информация для размышлений.